Наступило время, когда можно сделать подарочки. С превеликим это я делаю удовольствием. Мне это нравится. Что же я сделала? Я вам показывала, что я купила кружку в фикс прайсе. И вот одна из них, такая новогодняя кружечка со сладостями у меня уже сделана. Что надо для того, чтобы сделать эту кружку? Вот он у меня новогодний бокал. И здесь основа. Это у меня просто пенопласт. Я беру этот пенопласт погружаю в бокальчик все я погрузила а сейчас дело за малым у меня тут лежат шпажки на столе видите они продаются в любом магазине эти шпажки нужен скотч и на эти шпажки надо приклеивать скотчем конфеты сувенирчики всевозможные то есть вот все что я купила можно Будет на эти шпажки нанизывать. Вот как здесь я нанизывала, точно такая же. У меня будет и вторая крошка. Вот посмотрите у меня здесь три маленькие шоколадки. Они приклеены скотчем, не видно. И потом я потом я вставлю. Вот посмотрите, как получится три маленькие шоколадки нанизанную меня на. Точно так же вот, например, можно сделать. Можно сделать. Вот видите, вот видите как вот. Так, так, сейчас я покажу. Это у меня конфетка и чупа-чупс сделаны. Я тоже их буду определять в бокал, в пенопласт. Вот еще одна у меня также сделана конфеточка. Это украшение. Это украшение, оно мягкое, я просто воткнула его. Здесь вот тоже у меня это в фикс-прайсе брала. С Новым годом. И вот сейчас я тоже сделала на шпажку чупа-чупс. Так вот у меня куколка тут такая, я и сделала бусинки, чтобы повеселее было. Очень хорошо получился у меня вот этот бокальчик. Да, давайте я покручу его со, со всех сторон, какие есть. Так, вот этот у меня мишка, здесь шоколадочки. Ну вот, ваша фантазия решает, что вам можно сделать любые сладости, любые украшения могут быть участвовать здесь. Это все без проблем абсолютно. И еще одно украшение я сделала для одной из комнат. Ну, например, нет у вас елки? Да, но ну и не беда, что у вас ее и нет. Этих елок ничего здесь страшного. Я взяла пятилитровую банку, самую простую, и начала слоями укладывать. Все, что у меня было, сломанные игрушки, шишки, пенопласт. Нижний слой у меня вот пенопласт белый, да? Потом идут шишки, разные маленькие игрушки. И все эти слои я перекладывала, вкладывала туда маленькую гирлянду. Небольшую маленькую гирлянду. Сейчас я покажу, как она светится. А сверху просто вот я сделала тут дождик. Подушки такие тоже, вот. вот они так, сверху. Так подвижно, я их не крепила сильно. И получилась вот такая импровизация новогодняя, очень неплохая. И она так весело светится. Простая банка превращается в какое-то новогоднее чудо. Посмотрите, как неплохо, просто на столе, да хоть куда угодно. Вы можете поставить любой из комнат. Такое маленькое украшение. Посмотрите, какое очарование. Так это красиво смотрится. Простая банка с обычными игрушками, которые уже... Игрушки, которые нам не нужны. И вы их не выбрасываете. И вот таким образом можно сделать красивую-красивую баночку. Все что сделано от души к Новому году, оно, конечно, должно обязательно понравиться нашим близким. Сейчас я буду делать второй бокальчик. Не буду вас утомлять вот этими шпажками. Это, конечно, не быстро все делается. Я вам покажу уже только готовый бокачик. Вот посмотрите, как я начала ставить уже шпажки с моими заготовками. И чем больше, тем лучше. Смотрите на ваше усмотрение. Вы эти шпажки... Втыкайте в пенопласт, и у вас собирается такая интересная композиция. Что ж, я продолжу работу, я не буду вас утомлять тем, как это делается, потому что такой кропотливый труд, конечно. И покажу свой окончательный вариант моих новогодних бокалов.